Приветствую на канале Шарабара. Позавчера поздним вечером я написал пост с голосованием по поводу данной темы и подавляющее большинство выбрало формат ролика. Однако, хоть я вначале надеюсь, что я вначале запустил дисклеймер, я все-таки повторю. Это видео исключительно для некоего общего понимания темы, по большей части носит образовательный характер, а также я делюсь с вами теми сведениями, которые известны лично мне. Что-то я могу знать напрямую, столкнувшись с этим, что-то от кого-то. Итак, поговорим немного о коронавирусе. Дабы внести немного ясности, поясняю. Я массажист и рентген-лаборант. В данный момент, на время пандемии, работаю в частной клинике на рентгене на юге Москвы. Однако, вы должны понимать, что я не являюсь непосредственно врачом. И я не работаю, например, в коммунарке или любом другом медицинском учреждении, перепрофилировавшегося под инфекционную. Вести из фронта, скажем так, у меня нет. Однако, я все-таки нахожусь довольно близко к нему и немного с врачами общаюсь так да, раньше я за всякие м, инфоповоды не брался и избегал столь обсуждаемых тематик однако сейчас ситуация все-таки кардинально отличается от того что было раньше сейчас речь не о какой-то локальной проблеме а о мировой это касается абсолютно всех я понимаю, что уже все, кому не лень, наделали тонны роликов по поводу данного вируса, но внесу щепотку собственной лепты. Данный ролик будет состоять из двух частей, в первой немного поговорим непосредственно о коронавирусах, чуть затронув их историю и виды, также затронем и симптомы при нынешнем вирусе. Вторая же часть будет состоять из того, с чем я уже успел столкнуться, а также того, что я узнал от пары врачей. Важная ремарка, как я и сказал, я не являюсь врачом и тем более не являюсь вирусологом или инфекционистом я просто собрал воедино те сведения которые мне известны допускаю что меня могли дезинформировать и все обстоит не так как я буду говорить если же вы являетесь медработником и у вас есть иные сведения то можете при желании написать комментарий к этому видео либо написать мне в личные сообщения вконтакте приступим Коронавирусы. Это довольно большой перечень вирусов, которые способны инфицировать как животных, так и человека, вызывая респираторные синдромы разной сложности. На долю коронавирусной инфекции приходится от 4 до 20 случаев всех ОРВИ. Это острая респираторная вирусная инфекция, на всякий случай. Проникая внутрь клетки, коронавирусы размножаются в цитоплазме. Это такая внутренняя среда клетки, полужидкая. Они оседают на иммунокомпетентных клетках, то есть это клетки, которые обеспечивают функционирование иммунной системы. Используют их в качестве транспортного средства и быстро рассеиваются по всему организму. Коронавирусы подавляют иммунитет, и он перестает распознавать инфекцию и бороться с ней. Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует коронавирус, является респираторная. Кишечная разновидность встречается гораздо реже и в основном у детей. ОРВ, которая возникает под действием вируса, обычно длится в течение нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев оно может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома – ТОРС. Эта патология характеризуется высоким показателем летального исхода – 38%, поскольку сопровождается острой дыхательной недостаточностью. Коронавирусная инфекция распространена повсеместно и регистрируется в течение всего года с пиками заболеваемости зимой и ранней весной. Инфекция распространяется воздушно-капельным, фекально-оральным и контактным путем. Источником являются больные с клинически выраженной или стертой формой заболевания. Инкубационный период заболевания, провоцируемого коронавирусной инфекцией, зависит от формы и длится от 3 до 14 дней. По состоянию на 2020 год семейство коронавирусов включает в себя 40 видов вирусов. Человека поражают только 7 из известных на сегодня. Переносчиками большинства коронавирусов являются млекопитающие. Главными мешаниями коронавирусов в организме становятся дыхательная и нервная система, желудочно-кишечный тракт. Однако большинство видов коронавирусов поражает в первую очередь все-таки дыхательную систему, что в критических моментах приводит к развитию атипичной пневмонии, которая при отсутствии адекватной и своевременной терапии может привести к летальному исходу больного. Впервые коронавирус был выявлен в 1965 году при обследовании больного с признаками ОРВИ. С того момента выявили схожие виды вирусов, которые проявлялись не только у людей, но и у животных. В 20 веке коронавирусы были известны как возбудители острых респираторных заболеваний человека и животных, однако не относились к числу особо опасных вирусных инфекций. В настоящее время семейство коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию у людей. SARS-CoV, то есть тяжелый острый респираторный синдром, и MERS-CoV, ближневосточный респираторный синдром. Небольшая интерлюдия. Для вашего удобства, чтобы избежать путаницы, в описании к видео имеются все расшифровки используемых видеоаббревиатур и названий. Так что не стесняемся, прокручиваем и подсматриваем. Закончилась интерлюдия. Но так было до 2002 года, когда мир встревожили неоднократные смертельные случаи от осложнения ОРВИ. Как выяснилось, возбудителем стал новый вид коронавируса – SARS. Он провоцировал развитие тяжелого острого респираторного синдрома – пурпурная смерть, атипичная смерть, Пневмония. инфекция вызывала разрушение клеток альвеол легких, что приводило к смертности у 9% заболевших. Следующим шагом в популяризации коронавирусов стал МЕРС, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром, от которого также зафиксировано множество смертельных исходов. С сентября 2012 года на Ближнем Востоке регистрируются случаи новой инфекции, вызванной коронавирусом МЕРС-КОВ. Летальность, по данным ВОЗ, составляет порядка 43%. Предполагают, что инфицирование людей происходит при контакте с верблюдами или инфицированными вирусом объектами окружающей среды в домашнем хозяйстве, а также при посещении животноводческих ферм. Подтверждена возможность передачи мерз от человека к человеку при близком и длительном контакте, что может провоцировать вспышки внутрибольничной инфекции в человеческой популяции. Природным резервуаром обоих вирусов являются летучие мыши. И вот 2019-2020 год. Обнаружен COVID-19. По состоянию на 25 апреля 2020 года число заболевших составляет почти 3 миллиона человек. 200 тысяч из которых погибли. Как правило, коронавирусная инфекция COVID-19 протекает в легкой форме, особенно у детей и здоровых молодых людей. Тем не менее, существует тяжелая форма инфекции. Примерно в одном из пяти случаев заболевшим необходима госпитализация. Данный вирус в 2, а то и 3 раза менее заразен, чем, например, корь. Но в то же время он в 2-3 раза заразнее гриппа. Основные симптомы это повышенная температура тела, кашель, одышка и ощущение ставленности в грудной клетке. К более редким симптомам относятся кровохаркание, диарея, сердцебиение, тошнота рвота и головные боли. Примерно у 80% людей болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий им не требуется. В одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями вероятность тяжелого течения заболевания выше на данный момент вакцины нет и обычно на разработку и испытания новой уходит несколько лет однако в случае с covid 19 ученые предполагают что смогут разработать необходимое средство быстрее по самым оптимистическим прогнозам препарат появится к осени 2020 года что ж вот добрались и до второй части видео как вы знаете, нынешний коронавирус проходит как пневмония. Да, данное заболевание было всегда и казалось бы, что в этом такого? Ну, подумаешь, обычная пневмония, чего бучу поднимать? А вот и не все так просто, давайте еще немного поразбираемся. Что такое пневмония? Это острое заболевание легких с поражением его тканей, а альвеолярное пространство вместо воздуха заполняется жидкостью. Что такое альвеола? Совершая вдох через нос или же рот, кислород проходит через Через гортань тарахею и попадает в один из двух главных бронхов, которые делятся на все более мелкие ветви – бронхиолы. Кстати, данное ветвление называется бронхиальное дерево. Так вот, и от этих ветвей кислород попадает в альвеолу. Они имеют вид таких вот м, тоненьких мешочков, где и происходит газообмен между атмосферным воздухом и человеком. И вот представьте, что эти мешочки заполняются жидкостью. Разделим условную пневмонию на обычную и вирусную. Хоть некорректно ее называть обычной, но пусть будет так. Обычную вызывают бактерии. Хорошо здесь то, что на них возможно прицельное воздействие антибиотиками, а также помогают антибиотики широкого спектра. То есть для любой обычной, на самом деле бактериальной пневмонии, можно подобрать подходящий антибиотик. Что же творится у нас с вирусной? а то, что здесь нет препаратов широкого спектра. Из-за определенных различий вирусов с бактериями в данном случае не представляется возможным, м, скажем так, бить по ним какими-то универсальными препаратами. Все противовирусные препараты действуют по узкой группе вирусов. Вся подстава в том, что от коронавируса нет специфических лекарств. Поэтому, если пневмонию вызвал коронавирус, нам нечем убить возбудителя, можно только проводить симптоматическую терапию. Кроме того, коронавирусная инфекция отличается по течению от обычной пневмонии, за счет того, что коронавирус поражает разные системы, может наступить в том числе и почечная недостаточность, расстройство кровообращения, падает артериальное давление. Итак, что же сейчас примерно творится? Как я и говорил, работаю рентгенлаборантом. В основном приходят за рентгенографией органов грудной клетки. Конечно, очень многие решаются провериться, что называется для себя. И их беспокойство можно понять, что можно увидеть на снимке. Заранее прошу прощения за не лучшее качество фотографий. Я сделал их на работе. Вот так выглядят нормальные легкие. ни верхушки, ни низы, ни средние доли не поражены, два легких, два главных бронха сердце и купол диафрагмы. Да где-то может быть легочный рисунок чуть усилен, что бывает если человек продолжительное время и много курит, либо если не так давно болел, если человек просто переболел, но м -м, скажем так не долечился, перенес в основном на ногах. А вот сейчас вы видите легкие с пневмонией, она бывает односторонней и двусторонней, следовательно поражено либо одно легкое, либо оба, полагаю разницу вы видите. Как обстояли дела еще вот, м, всего неделю назад? Если приходил пациент с односторонней пневмонией, то его после рентгена посещал терапевт и больному вызывали скорую, которая могла его госпитализировать. Несколько дней назад, когда мне попалась очередная односторонняя пневмония, терапевт сказал, что больного отпускаем домой и пусть оттуда вызывает себе скорую. Нет, дело не в терапевте, а просто в том, что вот так теперь. В клинику скорая, как мне сказали, за односторонней пневмонией не приедет, только домой. И вот в четверг я узнаю, что теперь скорая не приедет в клинику и за двусторонней пневмонией. Случай произошел в тот же день утром, до моей смены. Пришла вьетнамка и у нее двусторонняя пневмония, как и положено вызвали скорую. Те пришли, померили температуру и ушли, сказав, что забирать больного не будут». Об этом случае мне рассказала директор клиники. И у них случился небольшой конфликт. Как это так, вы что, охренели? Ну, теперь вот так. Потому что, видите ли, у вьетнамки оказалась температура меньше с половиной. Да, сейчас дела обстоят так, что если у вас двусторонняя пневмония, если вам очень даже плохо, но температура меньше с половиной, скорая просто не приедет. А даже если приедет, то маловероятно, что что-либо вам сделают, кроме того, что они сами померят вам температуру. Что делать? Идти домой и лечиться. То есть, во-первых, человек болен, двусторонняя пневмония вирусная. Это серьезно. Если ее нормально не лечить, человек с большой вероятностью умрет. Мало того, что жизнь человека получается под угрозой, так он еще и является разносчиком инфекции. Кроме того, скорая сказала директору следующее, что Вьетнам, Беларусь, Украина и все прочие за них даже не вызывайте. Не приедем, только граждане России. Почему так делается? Потому что, как говорят, в больницах уже нет мест. Вроде бы новые корпуса в больницах открывают, то бишь их перепрофилируют под инфекционки, чтобы принимать больных. Но, несмотря на это, все равно с местами проблемы. Однако, как сказала моя подруга, она врач, она сказала, что врачей не хватает. Хотя, казалось бы, каждый год медвузы принимают огромное число студентов, больше, чем надо, условно. Вместо тысячи могут принять тысячу а то и полторы тысячи на первый курс. И каждый год выпускают большое количество врачей, в кавычках. Большинство из них таковы. что вы понимали, в России больше врачей, чем в США. У нас 4 врача на 1000 человек. В так же? 2-3 врача на те же 1000 человек. И это при том, что в Америке население в 2 с лишним раза больше, чем в России. Но врачей, как оказалось, все равно у нас не хватает. Хоть их больше при меньшем населении, их не хватает. Также, что мне еще известно, месяц назад запретили в поликлиниках ставить диагноз ОРВ. Можно было поставить пиелонефрит или любую другую ерунду, из-за которой повышается температура. А так как COVID-19 проявляется как ОРВИ и симптомы у него максимально схожи с ОРВИ, то... вот... Однако это было месяц назад. Сейчас уже вновь ставят диагноз ОРВИ, насколько мне известно. Но просто сам факт, вы только подумайте, что просто не ставили. Откуда-то пришел кому-то приказ, что нельзя ставить ОРВИ. Что угодно выдумывайте, как угодно изгибайтесь в любых проекциях, плоскостях, под разными углами. Причину повышения температуры укажите любую, кроме гребаного ОРВИ. Это, кстати, к вопросу о том, почему так мало инфицированных. Так как врачей не хватает, то задействуют, разумеется, студентов. То есть задействуют не только шестой, но и пятый курс и вроде как даже четвертый, но это еще я точно не знаю. Ординаторы, аспиранты, само собой, их всех собираются мобилизовать. Некоторые в самом начале пошли работать добровольно. Не только потому, что они безумно любят людей, а по той причине, что много платят. Однако, наверное, это не совсем так правильно, я думаю, с моей стороны, потому что личная переписка и разрешение на ее выкладывание демонстрацию я не запрашивал, но думаю, ничего страшного, если я вот пару сообщений покажу. Вот, ставьте на паузу, читайте. То есть, понимаете, да? Прошли 36 часов, это, грубо говоря, пару недель, если учиться. 36 часов обучения, и поздравляю, вы в данном случае анестезиолог. Особенно обратите внимание в конце. Нашу больницу в Сокольниках с понедельника перепрофилируют. На первом этаже врач и несколько медсестер будут мамологи лечить ковид. Так вот обстоят дела. Также объявляли, что вот весь медперсонал, врачи, медсестры, фельдшеры, скорая помощь будут получать прибавку к повышенным зарплатам. Так-то оно так, но есть некоторые оговорки, о которых, может быть, где-то говорилось, но лично я не слышал. Как сказал врач-рентгенолог в клинике, в которой я сейчас работаю, на его основной работе – госучреждение. Там никаких дополнительных денег на рентгене люди не получают. Более того, далеко не все врачи, которые даже работают с коронавирусниками, получают прибавку. Как он мне сказал, что это коснулось скорую помощь и те больницы, которые перепрофилировались под инфекционные. Но больные с пневмонией имеются не только в перепрофилированных больницах, вот в чем загвоздка. И в них врачи, медсестры, медбратья, санитары ничего дополнительно сверху не получают. Да, звучит как-то несколько все. я понимаю, но, как я и сказал в начале, это та информация, которую я знаю. Когда будет вакцина? Непонятно. Как я и говорил, на вакцину уходят годы порой. В остальных же случаях, если что-то серьезное, то обычно год-полтора на разработку вакцины прямого действия. Когда именно будет вакцина от COVID-19, у меня никаких данных и информации по этому поводу нет, даже близко. Кто-то говорит, что вот летом будет, кто-то, что осенью. Другие говорят, что в лучшем случае в декабре, Многие же ставят на то, что лишь весной 21-го будет вакцина прямого, именно прямого действия. Что еще можно добавить? Касательно веселых карантикул, как говорит Дмитрий Потапенко. Я не знаю, это он придумал или нет, но у него услышал. Вроде бы карантина, на деле каникулы. Так вот, карантикулы. Возьмите опыт других стран. Добавьте к этому то, что парад победы перенесли 9 мая. Его вроде бы не отменили, а именно перенесли, кажется, на 20 числа июня. Я такое слышал, могу ошибаться, поправьте, если что. О чем это говорит? О том, что скорее всего с вероятностью 99% наверное, процентов, в мае придется также сидеть дома. Да, печально, согласен. Но скорее всего в придется сидеть дома. И главное надеяться, что это не продлится до конца июня. Но готовимся к тому, что в мае еще будем сидеть а также остается надеяться, что последний месяц весны выдастся аномально жарким, так как во внешней среде коронавирус не живет слишком долго. Однако проблема вся в том, что должна быть температура где-то 30-35 градусов, как-то так, там где-то 32-33 кажется. Нужно меньше суток, чтобы вирус погиб. Что можно делать, как как-то себя защитить? Понятное дело, нужна маска. Хотя бы маска. Лучший респиратор. Пришли домой, помыли руки. Это все понятно, это вы уже и так все давно без меня прекрасно знаете. Лучше меня знаете. Что помогает? Спирт. Хотя бы 70%. Да, например, хлоргексидин в аптеке купить тяжело. Со спиртом тоже проблемы, но есть такая вещь – салициловая кислота. В его составе 70% этанол – этиловый спирт. И этого уже более чем достаточно. Они недорогие, они продаются в аптеках вообще без проблем. Что еще можно? Купить перекись водорода. Берете стакан, наполненный примерно на 2 трети теплой водой, и туда заливайте немного перекиси. Ориентировочно – один колпачок. И прочищаем ротовую полость, да. Как я уже говорил, основные симптомы – это сухой кашель, кстати, также еще першения или даже боли, которые длятся 3-4 примерно дня в горле, если из носа нет выделений, если сопли не идут, это повод побеспокоиться, потому что коронавирус все это высушивает. И из носа у вас ничего течь не будет при нем. Вспомнил недавний случай в клинике. Пришли обследоваться муж с женой. Муж уже неделю болеет, у него температура там в районе 38, он сильно кашляет. Жена говорит, что они четыре раза вызывали скорую. Скорая не приезжала. Никак это не обосновывая порой даже. Просто могли положить трубку. Просто положили трубку и все. Выслушали, повесили трубку. Все, разговор закончился. Пятая скорая, которую они вызвали, приехала. Но они лишь померили температуру и ушли. Хотя должны были взять мазок для проведения теста на коронавирус. Однако они этого не сделали. И вот в итоге они пришли в клинику. У мужа оказалась двусторонняя пневмония. Жена, неделю с ним плотно контактировавшая, здорова. Либо у нее сильный иммунитет, либо это ее все нагонит чуть позже. А, кстати, чуть не забыл, как вы можете себя проверить в домашних условиях без всяких этих тестов и прочего? Смотрите, тайваньский врач сказал... Каждое утро просто наберите в грудь воздуха полностью. Хорошенько вдохните и постарайтесь задержать дыхание хотя бы секунд на 10. Если у вас нет никаких болей, если вам не хочется кашлять через одну-две секунды после того, как вы это сделали, то с легкими все в порядке. Опять же, в четверг вечером перед закрытием приходил мужчина на рентген, и он не мог нормально вдохнуть для проведения исследования, так как он моментально начинал кашлять. И на этом самом моменте я понял, что у него все совсем плохо. Да, я был прав. Вот как-то так. Вроде бы все сказал, что знал, что хотел. Не исключая, что я что-то упустил, что-то забыл, но... эй, Что-то да и выдал. На семь позвольте откланяться. Берегите себя, своих близких и следите за здоровьем.